Всем привет и у меня не очень хорошие новости, а дело в том, что на моем канале перестали выходить видео, а все потому что я не успеваю их выкладывать из-за его, но на выходных я постараюсь сделать для вас ролик, а на этом не забывайте подписываться, а я пошел.